Что же творится в интернете и почему такое движение вокруг новой компании, которая только-только зашла в интернет, вокруг компании Argos? Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова. Я бизнес-тренер и активный инвестор децентрализованной блокчейн-платформы Argos. Почему столько движения, почему столько интереса и почему такие отличные результаты? Конечно, во всем виноват в кавычках. Это закрытый смарт-контракт, вот именно благодаря нашему закрытому смарт-контракту через месяц после старта компании у нас появились уже свои собственные рублевые миллионеры. Конечно, я не удивлюсь, что в следующем месяце у нас появятся уже долларовые миллионеры, но об этом чуть попозже. Наш закрытый смарт-контракт имеет ряд преимуществ перед всеми известными на сегодняшний день смарт-контрактами. Если кто-то уже работал со смарт контрактами прекрасно понимает, что заработать в нем много не получится, потому что имеет ограниченный функционал. Наш смарт-контракт перевернул все представление о данном типе бизнеса с ног на голову. Так вот, по нашему смарт-контракту вы можете приглашать неограниченное количество людей и получать неограниченную прибыль. Конечно, существуют определенные квалификации, но об этом вы узнаете чуть попозже, если вас заинтересует моя информация. На первый взгляд, маркетинг-план может показаться сложноватым, но вы должны понимать, что на сегодняшний день более выгодного маркетинг-плана просто не существует. И почему наши партнеры очень быстро вникают в суть и начинают выходить на свои первые доходы, потому что получают информацию дозированную, разжеванную, очень понятную, и у нас есть четкий план действий, что нужно делать. У нас Командная работа и смарт-контракт настраивает на командную работу, потому что именно в самом процессе уже заложена автоматическая помощь нашим партнерам. В народе это принято называть переливами, но я не очень люблю это слово, потому что даже переливы у нас прописаны очень грамотно, очень рационально, и каждый партнер может получить помощь от своего вышестоящего наставника. У нас нет обязательных переходов на последующие уровни, у нас нет постоянных э, квалификаций, которые нужно выполнять в других э, проектах. Вы единожды активируете свое бизнес-место и дальше уже принимаете решение, как долго вы будете работать в этом бизнесе. Смарт-контракт. Заложен таким образом и прописан, что ни одну транзакцию невозможно отменить. У нас проведен аудит, и это подтверждает мои слова. Официальную информацию о проведенном аудите, о результатах, вы можете запросить на официальном сайте нашей компании. Вас никто не сможет выгнать из проекта, вас никто не может терминировать, как это происходит в других проектах, по одной простой причине, что все транзакции, все процессы невозможно отменить. Весь маркетинг-план устроен таким образом, чтобы люди постоянно повышали свой квалификационный уровень, потому что именно когда вы активно работаете, вы зарабатываете а, больше и вы получаете больше возможностей от самой компании. Почему смарт-контракт закрыт? Потому что основатели компании не хотят, чтобы появились клоны, которые будут отвлекать внимание от нашего основного проекта. Все смарт-контракты работают на Эфириуме, и это тоже очень и очень хорошо, потому что когда месяц назад я заходила в компанию, активировалась на четыре площадки, то одна монета Эфириума стоила 127 долларов. Сегодня я посмотрела курс, и сегодня одна монета стоит уже 187 долларов за одну монету. Каков движение? Отлично. Конечно же мы с удовольствием используем вот эту тенденцию к росту эфириума, мы получаем многочисленный источник дохода, мы делаем одно действие и не только зарабатываем количество монет, но еще зарабатываем на росте курса. Но и это еще не все, это только первый этап развития. Компания расписала свое развитие на несколько лет. Есть второй этап, который запустится в ближайшее время, третий и так далее. Но не буду забегать вперед. Почему именно сейчас очень выгодно заходить в Арнесс? Во-первых, потому что это еще время старта компании. Еще только месяц, как запустился основной проект. И компании нужно набрать большое количество платежеспособных людей. Где найти платежеспособных людей в интернете, ну, знают те, кто уже опытный э, предприниматель, кто уже давно работает в интернете и у него же есть свои определенные схемы работы. Что же делать новичку, а новичок может только заработать. Каким образом все происходит, сейчас на первом этапе нужно набрать большое количество платежеспособных людей. Для чего это нужно? Для того, чтобы на втором этапе, который запустится приблизительно в конце марта, люди заработанные деньги могли приумножить и создать себе пассивный доход. На втором этапе у нас запускается второй уровень развития, Это Подключается стейкинг, это сложная инновационная технология, связана с майнингом, с парамайнингом криптовалюты, но не буду туда углубляться, для меня главное, что именно там, заработав деньги на первом этапе, я смогу создать себе пассивный доход. Конечно же, это привлекает огромное количество людей создание пассивного дохода, но имейте в виду, что в стейкинге могут участвовать только партнеры нашей компании. Просто так люди с улицы не могут прийти. Только став партнером нашей компании, люди могут участвовать в стейкинге. Возможности стейкинга будут открываться постепенно, не сразу так, что только вы зашли на какую-то небольшую сумму и вам открылись возможности стейкинга. Каждый инвестор понимает и знает очень четко, что инвестировать можно только свободные деньги. Так вот сейчас самое благоприятное время создать себе вот эти свободные деньги. Что сейчас делает компания? Для того, чтобы мы активно привлекали партнеров к платформе, подключали, активировали людей, компания пошла на, создала просто идеальные условия. За каждого партнера, которого вы приглашаете в систему, и человек активируется, то есть покупает свое бизнес-место, как только ваш партнер купил себе, Бизнес-место, компания сразу же отдает эти деньги вам. Она не забирает их себе никакие проценты. Если ваш партнер активировался в течение 72 часов, то все деньги забираете вы. То есть компания отдает вам все деньги. Таких великолепных условий я точно еще никогда не встречала, несмотря на то, что я уже достаточно давно в интернете и уже хорошо зарабатываю в интернете. Всего за один месяц мои личные результаты, я не делала никаких активных действий, я создала коммерческое предложение, создала небольшую воронку и сделала одно единственное движение, я просто нажала кнопку «Разослать мое коммерческое предложение по моей подписной базе». Так вот, за одну ночь я заработала около трех эфиров. Всего за месяц, не делая никаких активных действий, я заработала более тысячи долларов, и это еще я не совершала, я не подключала платную рекламу, я не подключала какие-то ну, сложные системы рекрутинга, я только пообщалась с теми людьми, которым было интересно мое предложение. Более легкого бизнеса я действительно еще не встречала. Все делается очень легко, просто, плюс еще 100% доходность. И, конечно же, если вы новичок и хотите работать в Арбасе, но еще не представляете, не понимаете возможности, я вам рекомендую заходите на максимальное количество уровней. Активируйтесь по самой вот, по самой полной программе, насколько вы себе можете позволить. Потому что, если вы выходите на VIP и премиум уровни, то, конечно же, у вас открываются самые широкие возможности, вы получаете кучу подарков, вы получаете возможность участвовать полноценно в стейкинге, вы получаете обучение и от самой команды, и, конечно же, от команды лидеров, в которой вы работаете. В нашу компанию зашло очень много лидеров, и потому мы получили такие шикарные результаты, да, миллионеры всего за месяц работы компании, это действительно очень и очень показательно. Так вот, лидеры сетевых компаний, крупные лидеры, умеющие зарабатывать, те, кто разобрались с маркетинг-планом, те. кто кто понял, как это работает, те, конечно, с удовольствием заходят, заводят команды, и мы очень-очень быстро начинаем зарабатывать. Если вы хотите, подключайтесь в Арбасу, получайте свой план работы и начинайте строить свой онлайн-бизнес. Ну, а я с вами прощаюсь, и я верю в ваш успех.